Дорогие рукодельницы, пальто с круглой кокеткой практически готово. осталось только застежка на пуговице и линия низа. Все, и готов результат. Внутри ни одного шва, снаружи соединение, ну как мы любим, через проставки, которые создают совершенно замечательный графичный эффект. Разделяет и в то же время создает вот такую вот необычную графику, подчеркивающую силуэт. Что получится, вы увидите сегодня на посиделках, приходите, расскажу, как строила это пальто, как я его провязывала, особенности, нюансы вязания, создания. И для тех, кто владеет программой КНИТ и хочет немножко попроще, расскажу, как такое пальто можно построить при помощи программы КНИТ Стайлер. Приходите сегодня на посиделки, будем рассказывать о секретах пальто с круглой кокеткой.